Я с вами мистер Эличик и сегодня у меня новое видео на кан... видеоролик на канале. И как вы догадались, мы будем сравнивать две игры про танки. Это World Blitz и WaterTennx обычный. Вы скажете, что WaterTonnex и Blitz это же игра на телефоне, но есть стимуская версия на ПК Поэтому я сегодня сравню эти игры, World of Tanks на ПК и э, World of Tanks обычные, и вам порекомендую какую лучше вам скачать, если вы сомневаетесь, тогда заваривайте чай, и мы начинаем! Первое, что бросать в глаза, что в World of Tanks э, есть много всякого крутого э, ивента, много разных, много разных техники. Ну, давайте сейчас посмотрим, как можно вообще сыграть катку. Это, например, мои игры, как я играю, не самый лучший, конечно, но давайте просто посмотрим. Как вы видите, что есть стабильная классная мини-карта, по могу все у меня и в верхнем левом углу счетчик FPS. Плюс, ну, потому что в Блице нет такого. Сначала будем сравнивать, ребята, э, самое простое, потом пойдем к сложному к сложному, к сложному. Вот, э, смо... давайте посмотрим мой бой. Не, э, знаете, давайте я выскажусь по интерфейсу. Э, интерфейс у мои... у обычных танков на ПК, да, не блиц. У них интерфейс немножко получше, но потому что играл на ПК. Ну, у Блиц, она, графика какая-то мультяшная больше всего. Также, ребят, не забывайте про подписочку. Ой, косик. Ух. Извините, что, кстати, я так долго не выкладывал свои видеоролики, потому что меня... сначала я уезжал э, отдыхать. Кстати, садись, уже прошедший э, я уезжал отдыхать, потом у меня все были проблемы с компьютером полиция диск э, F, у меня на диск EF у меня все принято, все записано, ну, абсолютно все Все игры, все программы. Вот. И поэтому я надо снимать свирите. Сегодня я на меня выпущу два видеоролика. Завтра еще два. И буду в ближайшее время снимать пока два видеоролика в день. Вот ребят. Я почти сейчас закончу эту груза. Вот сейчас у э, вот так выглядит э, World of Tanks э, в 202 году. Если вы э, старый и не играли в танк, то вы поймете, что вы.. Что танки раньше были немного хуже. Не было никакого меню, Не было ничего. Вот, смотрите, что касается интерфейса у, у World of Tanks. Лучше он. у оригинала, да, он просто лучше по самому себе, также вновь появились подарки, очень прикольные подарки, вот, много разных танков в инвентарилах помещается, там легче качаться, во-первых, вот, смотрите, много всяких веток есть, да, вот, также в э, World of Tanks есть чертежи, есть всякие разные события, ребята, посмотрите. Вот, что же еще есть? Э, сейчас в обновление добавили коробки, их можно полять друзьям, а в Blitz ничего такого прям, ничего и не нашел, просто обычный интерфейс, даже не новогодний. Вот, как красиво, как красиво анимация, все так красиво, да? Вот, можно подарки друзьям, также есть всякие разные стили, много бонусных тангов, их выдают просто так иногда. Вот, смотрите, я как я вам уже сказала, много различных веток, есть чертежи, есть техника шоссе, техника Германии, в не такого большого разнообразия, есть техника США. Ребят, если будете играть в танки, я рекомендую качать из СССР. Техника Франции, потом идите сразу на ис -3. Техника Великобритании. Техника Чехословакии. Техника Китая. Техника Японии. Техника Польши. И тут больше, ну реально скажите, разнообразие больше, чем в Блите. Техника Италии. Что вам еще хочу э, показать, что в танках есть, ну в обычных, есть э, настройки, давайте посмотрим на настройки с вами. Смотрите, э, менюшку мне нравится, графика максимум здесь стоит у меня, э, свое разрешение можно поставить, даже есть кнопка рекомендуемая, для вашего пока сама игра подберет, низкая, средняя, минимум. Также есть э, маркер информирования в бою, это кстати очень классная штука. Вот, вот эта вот штука показывает, кому вы нанесли урон, сколько вы урон нанесли, показывает, когда вы наносите, и есть вот такая вот э, деталька, сейчас я покажу Вот, э, просто если будете играть, добавляйте, больше, вообще в танках обычных, не в блице, больше разнообразия. Вот, э, так что можно включить тут надписи, и много чего еще другого, так что... Думаю, э, я пока что э, не знаю, как оценивать. Может, мы будем оценивать игры Добавл. Ну, вот смотрите. Пример катка, да? Посмотрите на меню. Влево, слева и справа. Ну, скажите, реально круче. Мне это очень нравится. Блиц, мне очень-очень очень, понравилось. Там все криво, все косо. Лиц, я вам скажу, на... у него тоже есть свои плюсы. Вот, смотрите, это вы не обожите внимания, у меня щетка прогружается Потому что у меня видеокарты, ну, процессы не, не скоростные, ребята Вот, смотрите, мы попали к семеркам с вами, восьмеркам Вот, так что поехали А тут можно подавать сигналу помощь, это намного удобнее чем в Блице Я потом покажу вам как в Блице это делается, это очень сложно, не скажу, честно. Я не с первого раза вообще все понял вот. смотрите, ребята, это тоже пример моей игры. Я вам сейчас покажу, э, что есть. Вообще, достатки, Смотрите, у нас вот вверху есть панелька, да? Панелька задачи. И мне интерфейс э, танков, обычных вот нравится больше, чем Blitz. Ну, Blitz, конечно, для Android, да, ребята. Ну, меня смотрите, у меня Blitz на максималках. Ну, все равно, мне графика чуть-чуть не нравится, Какая-то нереалистичная. Вот, это тоже пример моей игры, просто посмотрите, понаслаждайтесь. Ну, не знаю, понаслаждайтесь а, ли вы или нет. В, в, в э, World of Tanks обычно можно очень очень много команд есть. Если направишь на друга своего тема да, тогда ты э, как называется, тогда э, вы э, ты, ты появятся на поле сообщений, которые можно будет отправить другу, например, помоги мне также можно приглашать Павлу в живот. это очень прикольно потому что можно играть втроем до трех человек но правда на одном уровне так что э, думаю э, кстати ребята есть перезарядка таймер перезарядки слева это перезарядка а вот полоска, да это справа это количество хп Плохое, плохое качество видео стала делать как можно лучше делаю очень покаченный раздел вот, э, видео это скорее всего будет не очень, это будет долгим видео и как я вам сказала, уже есть счетчик FPS, как видите у меня на максималках SD 35 FPS вот и я вам просто говорю, вот видите что тут написано, нарисовано то есть что нам пришло сообщение прям в середине экрана, ну чуть не в середине экрана это называть? Что она мы получили урон и заблокировала урон и подожди, какого-то времени. Ну, вы ребята поняли. Вот. Что, а, знаете, а, я а, хочу учить монтировать Sony Vegas Pro, так что думаю, а, вам стоит мне поддержать, если захотите. Ссылка на монтиг будет в описании. Копию на видеокарту. Вот. Копию на видеоку. Сейчас я поеду помогать своему ультимейту. Вот я тут немножко ошибаюсь, Смотрите, также у Воду утенски более реалистичные марки, как видите сверху, да? 320 забикиваем, да? 20 урона броней. Это более яркие, более правда, реалистичные маркеры. Сверху Раньше у Лутенске было не так все хорошо, там была просто красная полоса, что ты получил и мне это не очень сильно нравилось, меня это напрягало, когда я играла, я играла, два года назад Ну, слушайте, ребята, также скоро я выпускать новые видосы на канале, и, скорее всего, завтра или послезавтра, но уже видос, где мы играли в а если вы не знали, его зовут Танкзи, но у него нет своего YouTube -то, то канала, у него есть в ходе вот, если заходите, могу ссылку в описании оставить. Сейчас я поеду помогать. Т-85 от 2 Т-43. Видите, круг сиденья есть. Вот. И мне вот, знаете что? Вот это удобнее. Вот, смотрите, в левый нижний угол там количество ХП. Я шок, как видите. И э, там прикольно э, сон. Типа, что у вас повреждено в каком моде? Вот меня убили. И э, довольно классно, да, согласитесь. Вот, посмотрите, насчет интерфейса на да, я хочу э, показать вам Видите, э, в видео, у есть нашивки. Но нет звания как... Ой, Вот у тенст есть нашивки, но нет звания как блиц. Вот, переходим к блиц. Что я могу сказать по поводу блиц? Э, начало у нее классно. Нам дают поиграть на трех танках бесплатно. Просто чтобы мы пробовали игру. Менюшка загрузки боя, вот смотрите, просто э, рудники гора, просто уменьшенная карта, э, мини-версия карты из оригинала, из Вердутенска, да, но смотрите, прикольно очень, вот давайте я вам покажу, посмотрите, что у меня есть, начало бой, э, также, вот посмотрите, нажимаю Z, чтобы вызвать неё. и надо нажимать F7, там, ты сможешь убирать мышкой. Смотрите, тут есть у нас, ребята, тоже есть FPS и пинг есть, но он неудобный в правом нижнем углу и в левом нижнем углу, это вообще неудобно, по мне так, а, он ну, как по мне, мне неудобно. и посмотрите внимание на маркеры, краска, вот это вот прикольно, мне не понравилась вибрация, как будто бы, там погружать я в но смотрите, вот of Tanks Blitz, он классный, он слишком плавный, тяжкий, да? Мне понравилось то, что, э, как называется, то, что непробиваемые зоны в противниках подсвечиваются. Я бы лучше в танках вот этот не блиц. Добавил бы это вместо маркера, который показывает зеленое. Но смотрите, ребята, маркеры добавляет пробу реалистичности, а это получается просто какие-то танки мультяшные, да? И вот, э, также есть э, запасы здоровья. Эти бусины с красивщиком И тут очень легко уничтожать а, врагов. Ну, это, наверное, потому что я с компа. Остальные это второклассники в виде с телефона играют. Не воду видеть. Тем более второклассником Вот, смотрите, а, я не понимаю, тут есть огромный минус. боеукладка взрывается просто, даже если ты стреляешь в гусеницу. Я не понимаю. Я так уничтожу 8 врагов. Стреляли в гусеницу, боевое кладку, башня отлетала и взорвала боевую кладку. Еще скоро будет пример этому. Так тут очень э, как бы э, плавные выстрелы. Как бы э, даже не чувствуется то, что ты стреляешь. чувствуется, что ты просто как будто бы мыло выстрелил в какого-то челика. Потому что нету эффекта прям, нету э, такого прям, как это сказать. Вишники на торте нет, чтобы я. Смотрите, видите, я строила гусеницу и взорвал башню. Видите, нету вишники на торте, поэтому не выстрелила, а потом ты стреляешь куском мыла с Не с пушки, не снарядом. Так вот тут. Челики э, не очень нормальные. Ну кажется, это боты, это не потому что я первую сыграл. Я его уже до этого играл в плит, потому что я играл с братом, разбратывала. У него, кстати, есть канал в профиля, вот, ну посмотрите, э, э, очень, как бы, вот, смотрите, что у нас есть, у нас, вот, я говорю что, такое э, как бы, классная менюшка, может быть, играть на разных танков нам дается, и в левом верхнем углу написано, что каких у танка, это вполне удобно в начале игры, вот у есть рудники и гора, есть рудники и румяя получается мы спаримся в отдельных частях карты посмотрите, карта у нас маленькая одна часть карты, да? мы играем вот на этой части карты, мы не можем выезжать из нее Также что то могу сказать скорость танков вообще не подходит к карте World of Tanks Глиц, некоторые танки скоростные как легкие, если Даже почему-то тигу не всего 20 км в час для меня как после того, как я привык к э, танкам обычно он едет как максимум 45, по или 50. Ну, точно не 50, сколько-то там едет. Это 6 уровня, тут он тоже 6 уровня. Ну, смотрите. Э, очень э, много э, всяких непробитий у ботов. Видите, и вот это вот полосы, которые я поворачивал, видите, э, прям полосы сейчас были. Вот, видите, назад там желтая, зеленая. Это меня немножко раздражает, потому что это неудобно. Вот, я не понимаю, смотрите, а если у, у челика, короче, броня заблокирована, если он там в красной зоне, да, то ни легкий не пробьет, ни пт не промьт, ни средний, ни тяж. Даже короче, от, от веса снаряда и от э бронепробития снаряда ничего не зависит. Вот. Вот влиял мне с тоже менюшки, но там не 15 на 15, а игра на 5 на 5 высока. Да, 5 на 5. Также верху таймер такой тоже мультяшный, не наделанный, я бы сказала. Вот смотрите, это максимально в кортин графики. Оцените, потому что может у кого-то. Просто кто-то играет с телефона, это ему неудобно и набрать сописку. Это вообще не тянет. Ну, ребят, скажу я вам честно, что на высоком настройке графики ничего не отличается. Что... Отличается детализация, либо тени. Но э, я вам скажу, ничего сильно не отличается. Вот, так что можете спокойно не расстраиваться, если у вас нет компа. Накупить на его. Ну вот, давайте я Мне нравится вот этот внизу танк, как габариты танка. Ну смотрите, тут нету панели, а, куда нету панели повреждений, как в танках. Мне а в обычном больше так нравилось. Как в панели повреждений. Как видите, я набил 4 кило, и не получил. Да, я даже а, почти фуловый получил всего лишь одну клюху. Не пробил. Ну и вот, как вы видите, такой вот э, стиль такой. И там побегал, там все подвисает. Вот смотрите, вот я вам покажу примерно один ранк, например, который проживает 3 секунды, он очень быстро, я не понимаю, почему такой быстрый. Он едет в 35 км в час, он более как легкий на 50 у ну, обычном. Тут очень четко украшенный увеличенный, ребята, вот вам скажу. Посмотрите, ну, мне нравится то, что он такой вот моротовый. Раскрас, кстати, прикольный есть. У нас на модель детанки, модель какие-то больше мультяшки, хотя максимальная детализация включена, сглаживаем 4 лист. Вот, модель танка все -таки, все равно какие-то там недоработаны, я бы сказал. Они но у них нет, смотрите, у них нет теней. Да, ну вообще в игре теней очень мало. Немножко совсем. Вот, что я еще могу сказать? Видите, э, урон. Плюс а, есть в том, что, как бы, чувствуется попадание у в тебя урона. Правда, звук просто вибрации, потому что звука даже не было. Слушайте, я стреляю вниз, и взрыв боевую не, не понимаю, что такое, не понимаю, почему взрыв боеукладки стоит. Вот. Победа у вот, лагает. Потому что э, почему-то всегда лагает. Также там есть в есть, плюс, что там есть звание. Мне это очень понравилось. Вот, звание есть. Это очень хорошо даже по мне. Мне так не нравится больше. Вот, что дальше у нас. У нас тут... Вот, смотрите, поздравляем. Мне вот это вот очень понравилось. Выберите нацию, вот менюшка нации очень классно, прям, очень, анимировано все так классно. Я выбрал американцев, вот реально очень классно, из-за этого прям плюс огромнейший. Все так хорошо сделано, все детализировано. Вот, смотрите, получил М2 Лайт Видите, обычный ангар, даже нету нового уровня. И смотрите, тут нам сразу вставляют трейлер игры не yeah, Знаю, зачем они это делают? А почему его пропустить вообще нельзя? Вот. А тоже улучшить боевого копа, чтобы боевого копа стал так в оригинале. Ну, я буду называть оригинал и не оригинал Вот смотрите, тут есть улучшения. Мне эти улучшения, мне эти типа, улучшения мне не нравятся. Мне тоже какая то утяжнять. Классно, но можно другого один на один там. Ну и в оригинальный момент. Смотрите, вот. Графика. Все высоко. все очень. Все высоко. Даже 20 э, по 16x, но моделька все на партнер. Вот, все на максимуме стоит. Все включу как мог. Я включил сейчас синий цвет себе. И в у меня будет синий цвет. Также управление тут тоже нормальное. Вот тут есть модель так, но э, тут мало функций. Мало, мне прям не нравится это. Мало всяких функций, нельзя добавить там всякую панельку. Вот. Что у нас дальше есть? Ход у нас есть. Это... Маркер, обстрелы даже есть. Ну смотрите. А, а, почему-то у а, меня не очень сильно разброс, длительный, не очень сильно разброс. И всегда, почему-то ты попадаешь в цель, когда метишься. Вот, все, пошлите в бой. Просто собираю карту для вас, показать, что вообще все представляет. Обычно карта на втором уровне, а на первом уровне. Вот, смотрите, карта Эль Ауэр Город, это даже у нас нету в... Ну, то есть, тут есть свои карты, нету в оригинальном, может просто. вот. Вот, это вам плюс. Также, видите, есть... Видите, я сделаю все синее. Тут, эээ... Припо... Хорошая перезарядка, все, четыре секунды. Но патроны очень мало сместеронов. Ладно. Я... Мне это не очень понравилось. Мне это вообще не понравилось видите, я сделал все синим. Все по-своему было. Вот. вот. Тут не слабые патроны, но почему-то они не в, в, в те зоны, да? Тут 4 патроны, хотя бы в оригинальном. СТ2 там, по-моему, 7. Вот, я, я проверю, проверю еще раз настройки. Как видите, все стоит так. убежишь давайте да все нормально походу смотрите меня еще... меня никто не побил во время того как я был на паузе видите минус 40 минус мало короче меня не пробили меня сбили гусеницу гусеница у нас внизу мне вот это напрягает, потому что это неудобно Смотрите, все время вниз. Пошлите. Вот сюда вот. Все, отлично. Ну, смотрите, по баллам, мне кажется, в конце видео я объявлю, потому что я все почитал. Я сцелю от него 10 в Я У Тут легко точить вообще, например. Вот тут одни боты играют, ну не боты, а в смысле ну, опасники -то... Короче, играют те, кто ещё в всего э все пользователи играющие с телефона. Как видите, я играю с компанией, я тыщу, это как бета тестер вообще Вот что у меня получилось, я уже на... сделал килл, это не улучшение, вахнуть патроны с, с левого верхним угла ну чуть ниже не левого верхнего угла, угла напишите к сожалению нашу видите 4 патроны получа мало ты даже не сможешь добить танк